Заместитель министра иностранных дел Украины выпрашивает у Германии подводную лодку. А экс-президент США Дональд Трамп возвращается, конечно же, в большую политику. Президентская гонка продолжается, потому что она уже началась, конечно же, давно. И вот его резонансное заявление: он обещает обеспечить мир между Россией и Украиной за 24 часа, если станет президентом США. Вот посмотрите фрагмент. I would have a peace deal negotiated within 24 hours. You could make a peace deal. You could make a deal for both right now. Если вы давно смотрите мои выпуски, возможно, вы вспомните, когда я рассказывал про Дональда Трампа, почему его приход действительно способен поменять всю внешнюю политику Соединенных Штатов. Сегодня в выпуске, конечно же, к этой теме мы с вами вернемся. Ситуация по фронту. Населенный пункт Благодатная перешел под контроль Вагнера. Об этом сообщил сам Пригожин. Ну и, конечно же, мы с вами сегодня будем разбирать крайне важную тему. Это теневая война между Ираном. И Израилем во всяком случае очередной акт ее проявления официально никто ответственность за очередную атаку дронов еще не взял да иран не стал еще обвинять Израиль но вот пресса уже пишет с одной стороны о причастности сша и еще одной страны. Что же там вообще случилось? Если кратко, потом у нас будет подробный разбор. Вот, например, издание «Иерусалим пост» пишет о том, что крайне успешная атака дронов на иранскую оборонную промышленность состоялась. Если мы с вами посмотрим, кстати, материал британского института, они писали о том, что как раз-таки в Исфахане есть завод по производству тех самых шахедов. И, возможно, это такой вот жест со стороны США для Ирана. В общем, что там у нас происходит, сегодня надо совсем нам разобраться. Ну и, конечно же, другие события мы тоже будем разбирать. С вами Дмитрий Никотин, заставка и мы начинаем. Давайте, наверное, сначала по фронту, потому что там информация базовая, что называется. Пока никаких фундаментальных сдвигов ни на каких направлениях не произошло. Но инициатива на текущий момент планомерно переходит к российским силам. Во всяком случае, на направлении Бахмута. Ну, здесь, если совсем уже быть точнее, то это трасса, которая связывает населенный пункт Северск. С Бахмутом через Солидар. Когда мы говорили о том, что Сели... Солидар перешел под контроль российских сил, здесь был еще населенный пункт Благодатная. И по сути трасса полностью перерезана, ну еще не была, в каких-то местах. То есть вроде как рудник номер 7 вот здесь вот перешел под контроль, но вот теперь еще и благодатная. То есть фактически... Северное направление на Бахмуте полностью переходит под контроль Вагнера. Конечно же, все это происходит на фоне, на мой взгляд, крайне некрасивого конфликта между Пригожиным и Стрелковым. Смотрится со стороны это все просто ужасно, когда личные амбиции сейчас берут верх, Стрелкова образ буквально стараются растоптать. К чему это сейчас? Вы знаете, возможно, это последняя такая вот... Акция для того, чтобы убрать Стрелкова с э, такого вот патриотического медийного фронта и чтобы закрепить там исключительно Пригожина. Вы знаете, по поводу других направлений никаких изменений нет, то есть здесь сохраняется такое вот позиционное противостояние. Запорожское направление также пока встало и Угледар, то есть там, где совсем недавно Ходаковский сообщал о том, что... Поступил приказ идти на запад, обходим укрепрайоны, продвигаемся. Здесь на Угледарском направлении тоже в итоге сейчас тишина. То есть ни на каких направлениях прорывов нет. Сватово тоже. Вот все основные направления. При этом, вы знаете, сегодня было ведь другое событие, которое буквально ночью всех взбудоражило. Возможность войны Ирана и Израиля. Что произошло? Серьезная атака дронов. Были сложные, скажем так, возможности для того, чтобы идентифицировать, где и что происходило. Но вот если брать конкретные заявления официальные, Министерство обороны Ирана не уточнило до сих пор, кому принадлежали эти дроны. В результате атаки, естественно, официальные источники сообщают о том, что вообще никаких последствий, но кадры со взрывами были. Министерство обороны Ирана говорит, что повреждена только крыша одного из цехов. Британский институт оборонных исследований сообщал, что вблизи из Фахана находится иранское предприятие Шахет Aviation Industries, то есть то самое, которое производит непосредственно дроны, которые мы с вами знаем. Известны они в России под наименованием Герань. Да? Вот эта статья еще от 13 января. Поэтому здесь можно включать и конспирологические, ну хотя, знаете, я бы даже уже не сказал, что это какая-то конспирология, версия о том, что это действительно ответ Ирану на поддержку Ирана, э, Ираном России. При этом ведь есть еще и самая настоящая теневая война. Она работает по какому принципу? Существуют различные прокси-силы, противостояние в различных спорных регионах, типа там, например, Йемена. Причем там идет противостояние и Ирана, и Саудовской Аравии. При этом мы с вами понимаем, что вероятность какой-то наземной операции в Иране, но она, на мой взгляд, на текущий момент практически равняется нулю. Нет никакой сухопутной границы, десантные силы не способны провести такую операцию. То есть это вот просто что-то на грани фантастики. И здесь, на мой взгляд, важно учитывать, что регион, конечно же, является ключевым. Во-первых, для России Иран это единственная страна в мире, кроме Беларуси, которая поддержала не словом, что называется, Отделом, прямыми поставками. Во-вторых, Иран это часть того самого коридора север-юг. Давайте перенесемся с вами на карту. Возможно, вы вспомните, как мы разбирали те самые возможности. То есть есть Каспийское море, есть возможность через Иран потом, то есть идет сначала у нас по Волге там до Каспия, потом через Каспий в сторону Ирана и потом уже через ЖД-сеть. До Индийского океана возможность использовать логистически такой вот маршрут есть. И, конечно же, это маршрут такой вот север-юг, с учетом того, насколько сейчас это актуально, с учетом противостояния с Западом, что нужно разворачиваться на восток России, нужно разворачиваться России на юг, все здесь понятно. Но Иран это страна, которая, вот что называется, имеет такой серьезный клубок противоречий. И особенно все это, вот, чтобы мы с вами понимали, происходит на фоне других событий. Например, Армения, Азербайджан и ситуация с Карабахом. Самое, что интересное, многие, возможно, удивятся, такой вот факт для тех, кто не пристально изучает Иран. В Иране азербайджанцев по различным оценкам там от 16% и выше проживают они, опять же, компактно на северо-западе Ирана. И Иран могут раскачивать со стороны Турции. Могут раскачивать у Турции очень плотный союз с Азербайджаном. Там часто в северо-западе Ирана протесты, то есть совершенно другое по этническому составу населения, совершенно другая языковая группа, то есть, это тюркская группа. Соответственно, иранцы, они же там персы, да, это совершенно другая, это вот фарси, то есть не близкие, скажем так. При этом живут в одном государстве большая численность, протесты, подавление. Буквально недавно Иран полыхал после ситуации, которая привела к гибели девушки, связанной там с полицией нравов, и в Иране уже и наследники последней царской династии шахов э, заявляли о том, что готовы были бы вернуться в Иран и вот не против реставрировать монархию. То есть тема такая, сложная. При этом есть еще противостояние Ирана и Саудовской Аравии, двух главных держав на Ближнем Востоке, таких вот ключевых лидеров. При этом здесь еще и Афганистан, то есть представьте, да, клубок противоречий. А там недалеко от Афганистана что там? Пакистан, Индия... И Китай. А здесь очень проблемный регион, который у нас называется Кашмир. такой вот яблоко раздора тоже присутствует. То есть, по сути, вот эта вот точка в мире мы с вами привыкли называть, ну, там, Тайвань точкой отправной для Третьей мировой. А, но есть еще другая, я как-то в выпусках говорил, это вот как раз-таки территория Армузского там, пролива, например, это конфликт Ирана, Саудовской Аравии и Израиля, либо это конфликт Пакистана, Китая и Индии. То есть здесь все крайне серьезно. Что следует ожидать? Возможно, Иран будет на это как-то отвечать. То есть сейчас мы увидели такой вот жест со стороны, ну скажем, США, Израиля и их прокси. Потому что, скорее всего, дроны запускались, они летели через территорию всего Ближнего Востока из Израиля. Да? Они запускались с каких-то других точек. То есть использовались такие вот прокси-силы. Как теперь будет отвечать Иран? Будет ли Иран наносить удары там, по американским базам? И к чему это приведет дальше? Ну, опять же, покажет только время. В целом, я думаю, сейчас Соединенные Штаты не заинтересованы в каком-то полномасштабном кризисе на Ближнем Востоке, потому что через Армузский пролив, давайте еще раз вернемся к карте, вывозится большая часть ближневосточной нефти. Вот представьте, да, если какой-то серьезный конфликт затронет еще и эту часть, то цены на нефть просто взлетят. Ну что ж, это вот по поводу ситуации с Ближним Востоком, с Ираном, Израилем. Далее, давайте к новостям о том, что можно закончить весь конфликт за 24 часа и заявление Дональда Трампа. Вообще, Трамп сделал ряд заявлений, он сказал, что он намного злее, чем был раньше, что он готов выиграть победу у Байдена. И на мой взгляд, конечно же, нужно понимать, что риторика Трампа это непосредственно риторика на президентскую гонку. Если Байден выступает за Украину, то Трамп решил выступить, скажем так, не то чтобы за Россию, да, а за мирное урегулирование. Если Байден, соответственно, говорит, что это наоборот попытка предотвратить третью мировую, то Трамп говорит, что Байден ее развязывает и ставит мир на порог третьей мировой войны. В своем последнем выступлении это прям конкретно все прозвучало. То есть, по сути, Трамп говорит, я побеждаю на выборах в 2024 году, правда они аж в ноябре, и заканчиваю конфликт за 24 часа. Что это может означать для Зеленского? Конечно же, заканчивать конфликт за 24 часа Трамп будет таким образом, что он просто прекратит всю поддержку Украины. Можно ли это такое представить? Я думаю, да, потому что у Трампа это будет, во-первых, последний президентский срок. Баллотироваться еще раз у него уже возможности не будет. То есть терять ему, в принципе, нечего. Ему нужно показать быстрые какие-то дипломатические успехи и сконцентрироваться, по его же слоганам для того, чтобы сделать Америку великой на экономической составляющей. А значит нужно убирать все дипломатические противостояния, кроме вот китайского. Потому что Китай для американцев это конечно же экзистенциальная угроза. Если Россия она не является такой, я вот знаете такую вот карикатуру нашел. Мне кажется она хорошо символизирует. То есть вот в честной конкурентной борьбе произойдет примерно вот это. То есть вот вы видите, да, разницу. В честной конкурентной борьбе гегемония США рано или поздно начнет рушиться и место американцев, конечно же, начнет занимать Китай. Поэтому американцы используют сейчас все рычаги для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире, и в очередной раз спасти свою экономику, ну все вы это прекрасно знаете. Каждая мировая война, что первая, что вторая, поднимала Соединенные Штаты на пьедестал, что называется. Распад Советского Союза, главный геополитический кризис 20 века... И опять же, что укрепляются Соединенные Штаты, и как раз-таки в этот момент сформировался уже такой вот однополярный момент. Это называется в науке э, не еще не однополярный мир, а однополярный момент. И этот однополярный момент просуществовал, ну, получается, я думаю, где-то до 2014 года, когда Россия уже тогда бросила вызов, да? Вот, э, и сейчас мы с вами видим, что остальные страны не сильно-то готовы пока во все это ввязываться, Идем с вами дальше. Что называется из интересных новостей? Ну, во-первых, вот здесь «Битва за Титан». Издание Newsweek опубликовало такой вот материал. Я думаю, что всегда, когда мы говорим про битву за ресурсы, вот часто спрашивают, да, зачем там США, и вот говорят, вот ресурсы украинские, не допустить, чтобы эти ресурсы оказались в руках России. И вот очередной там материал о том, что «Титан» имеет решающее значение для разработки передовых военных технологий Запада, свыше 90% этого ресурса Соединенные Штаты импортируют. Это все нужно, конечно же, для производства, для американского ВПК. И вот если Украина побеждает, то сразу же там преференции для США. Все прекрасно понимают, что расплачиваться придется. А вот если Россия получит все эти месторождения, она позволит России только укрепиться. Я думаю, что, конечно же, ресурсный фактор всегда присутствует. Мы как-то разбирали и карты, и месторождений на Украине в том числе, где это все располагается, почему это все важно. Но... Здесь нужно учитывать всегда градацию этих факторов. То есть ресурсы стоят на каком-то месте, но, на мой взгляд, точно не в первом скажем так, пуля основных причин того кризиса, который сейчас происходит. То есть первая причина основная, если смотреть широко, а не сужать все к 24 февралю, или даже не сужать все к Майдану, да, к 2014 году. Причина это, конечно же, подрыв мировой гегемонии США. Многие скажут, что это какой-то пропагандистский штамп. Но еще раз, я могу вам привести просто с десяток примеров, как эта гегемония работает. Что это такое вообще? Это... Возможность устанавливать правила игры для всех в мире. Вот что такое американская гегемония. И вот вам простой пример. Ну вот посмотрите, самое свежее, просто 28 января Рейтерс. Что же здесь написано? Давайте-ка я вам зачитаю. Соединенные Штаты требуют от Объединенных Арабских Эмиратов, от Турции и от ОМАНа прекратить обходить санкции, которые... Накладываются на Россию. Американский Минфин, Министерство финансов, намерен предостеречь все местные предприятия, банки от транзакций, которые связаны с потенциальной передачей российской стране технологий двойного назначения. Собственно говоря, это лишь, вот что называется, из самого последнего правила который устанавливает Соединенные Штаты. В чем это еще выражается? Ну, конечно же, можно привести, например, еще ситуацию с Косовой и Сербией. Ну, вот, например, Косово можно признать независимым государством, а если мы, например, перенесемся в Испанию, то Каталонию нельзя. Ну, я уже не говорю здесь про ситуацию, которая была на Донбассе. Я даже не стараюсь вдаваться, посмотрите, в эту плоскость. Ну или, например, ситуация с Тайванем и Китаем. Когда-то Соединенные Штаты признавали Тайвань как Китай. Вот что есть один в мире Китай, это Тайвань. А вот коммунистический Китай, это какое-то непризнанное государство, было для США. И так продолжалось до 70-х годов, и даже место в ООН занимал как раз-таки Тайвань. А потом Соединенные Штаты сами же наплевали на все, что было ранее, поменяли свое отношение и отозвали признание Тайваня. Это называется, что правила устанавливаются нужным, что называется, игроком в определенный момент времени и могут постоянно меняться и варьироваться от ситуации к ситуации. Вроде как мы можем прочитать речь американских президентов, где постоянно говорят о том, что Соединенные Штаты выступают за ценности. Свобода слова, демократия, защита индивидуальных прав и свобод, да, но при этом ключевой союзник, там, Саудовская Аравия. А что там с правами человека происходит? Да, вопрос. Или, например, свобода слова. Ну, вот яркий пример, как вы знаете, это, во-первых, там, моя блокировка на Ютубе Сегодня, да, там, очередной раунд переписок я опубликовал в Телеграм-канале с поддержкой. Вроде бы вы скажете... Ну, подумаешь, заблокировали кого-то. Ну да, вот когда-то президента США Трампа заблокировали. И все просто посмотрели на это все и подумали, что, ну, наверное, это не будет повторяться. А потом уже, что мы увидели? Череду массовых блокировок, которые проводятся просто с определенной периодичностью. Если компании, корпорации не устраивает что кто-то говорит, его просто начинают выпиливать отовсюду. Ну и вы знаете, кстати, одним из элементов предвыборной программы Трампа будет борьба с властью корпораций в области социальных сетей. Трамп обещает, что он будет бороться, во-первых, с цензурой, а во-вторых, с влиянием американских спецслужб на компании, типа там, Facebook, Гугла, ну, компания Meta там теперь называется, кстати, признаны там они экстремистскими в России, вот, смотрите, ситуация какая, есть ведь еще такая вот концепция глубинного государства, она немножечко, конспирологическая, но судя по тому, что делали спецслужбы, мы увидели, что это реально присутствует. То есть вроде как президентом был Трамп, но это не спасло его от того, чтобы его просто выпилили от социальных сетей, от всех. Сейчас как-то вроде удалось после жеста Илона Маска восстановить его в Твиттере, он вроде как пока мешкается, даже может быть его там Инстаграм и Фейсбук Трампа восстановят, потому что просто появился человек, который показал абсурдность всей этой ситуации еще раз, это был Илон Маск. Но посмотрим, какой ответ будут давать глобальные корпорации. Президентская гонка, конечно же, будет важнейшая. Важнейшая не только для кризиса, который сейчас происходит на Украине, но и в целом для мира, потому что это вопрос фундаментальный таких вещей, как та же самая «Свобода слова». Ну и, наконец, что называется новости из Германии. Давайте напоследок быстренько пройдемся. Очередной запрос от Мельника. Это тот самый бывший посол Украины в Германии, который называл канцлера Германии обиженной ливерной колбасой. Теперь он заместитель министра иностранных дел Украины Кулебы. И вот он запросил немецкие подводные лодки для того, чтобы выгнать Россию с Черного моря. Это не шутка. Это на полном серьезе происходит. Но это, конечно же, такие вот заявления, что называется, фриковатого мельника. А есть еще и конкретные вещи, которые заставляют задуматься. Вот тот самый немецкий концерн оружейный «Рейнметал». Вы просто представьте масштаб производства, который он планирует инициировать. Я вам сейчас просто процитирую фрагменты из интервью владельца компании, директора. Итак, что же он заявил? Итак, сейчас буквально секунду вот. По словам Папергера, производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров его компания сможет довести до 500 тысяч единиц в год. Танковых боеприпасов 240 тысяч единиц в год. Это будет больше, чем нужно всему миру. Это самое свежее интервью от 29 января. Вот вам и немецкий ВПК подключился, что называется. Увеличить производство готов и артиллерийских так нужно боеприпасов, потому что американские заводы, я напомню, такую мощность выдать не готовы. Вот в чем загвоздка. Смотрите, он говорит, что он готов удовлетворить весь высокий спрос на Украине и на Западе, а еще может начать производство, внимание, чего, систем «Хаймерс». Вот так вот подключился у нас генеральный директор Армен Папергер. Вот такие вот у нас новости из Германии. Шольц, конечно же, может и дальше продолжать строить глазки, а вот немецкий ВПК, наверное, вспоминает свое в кавычках «славное прошлое» и решил воспользоваться моментом. Ну, посмотрим, как он там глобальную конкуренцию с американским будет выдерживать, позволит ли ему или нет, будет ли это в интересах США на текущий момент или нет. Потому что, как мне кажется, мы сейчас с вами только в начале вот этого пути по разрушению... Европы руками самих же европейцев, которые соглашаются с тем, что делают сейчас в Вашингтоне. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний выпуск. Я хотел бы вам напомнить, пожалуйста, найдите мой телеграм-канал, потому что сейчас официальная платформа, единственная, которая позволяет мне выкладывать ролики и не так сильно переживать за блокировку, это телеграм. Есть QR-код, можете попытаться его отсканировать, если вы смотрите, навести камеру своего смартфона там, с телевизора или с компьютера, очень быстро перейдете на Telegram. Либо просто вбивайте в Яндексе, в Гугле Дмитрий Никотин, Телеграм, найдете мой верифицированный аккаунт. Обратите внимание, цифра уже больше, чем 500 тысяч подписчиков с галочкой все социальные сети. То есть Яндекс Дзен» у нас есть, есть Рутуб, есть ВК мой аккаунт. Все ссылки я прошу всех добровольцев, которые перезаливают мои выпуски на Ютубе, пожалуйста, прикрепляйте только актуальные ссылки на мои официальные ресурсы. Находите именно официальные аккаунты, чтобы вас просто не ввели в заблуждение на всякий случай. Ну что ж, с вами был Дмитрий Никотин. И, кстати, в Телеграме продолжается акция письма со всего мира. Получаем сообщения, публикуем мнения людей. Крайне интересные у нас сегодня были публикации из Одессы. Это да, очень интересная история. Заглядывайте в Телеграм, прочитайте. Берегите себя и до новых выпусков, до новых встреч. Ищите, не теряйтесь.